Основная проблема агента по недвижимости сегодня, как я вижу, эта проблема состоит в том, что сам рынок не образован по сравнению с любыми другими рынками, любыми другими бизнесами. И почему? Не потому, что нет технологий, а потому, что эти технологии не распространяются. Что делаем мы? Мы делаем кардинально другие вещи. Мы берем и открыто распространяем технологию успешного доведения сделок до результата, успешного выхода на миллион рублей, будучи частным агентом. Это только частный агент, это даже не руководитель агентства недвижимости, который может значительно больше, и предоставляем это в нашей программе «Риэлтор. Профессия. Бизнес». Каким образом построена программа? Первая часть программы посвящена тому, что необходимо сделать в самом начале. Вначале нужно определиться с продуктом, то есть что мы продаем и как мы продаем. Основная задача состоит в том, чтобы упаковать эту базу так, чтобы она вызывала желание пойти и посмотреть, пойти и приобрести, выйти с вами на встречу. Помимо успешных скриптов, то есть конкретные речевые модули, которые позволят тебе заключить партнерские отношения с абсолютно любым застройщиком на твоем рынке, с абсолютно любым собственником, владельцем вторичной недвижимости, какой бы он ни был, сложный клиент насколько бы ему не хотелось платить себе деньги он будет видеть в тебе коммерческую выгоду и поэтому он будет согласен именно поэтому всю вторую неделю мы занимаемся тем что прямо на программе ты сам своими руками по нашим более чем подробным инструкциям делаешь свой сайт и настраиваешь на него рекламные кампании именно поэтому мы используем самые современные технологии по привлечению клиентов и гарантируем результат уже на второй неделе нашей программы от 30 до 50 клиентов ежемесячно целевых которые которые понимают, что ты агент по недвижимости, которые понимают, что ты посредник, который понимают, что твои услуги стоят денег и которые готовы тебе платить. Как только к тебе пришли клиенты, следующий вопрос. Что же дальше делать? И это третий блок нашей программы, то, чему мы посвящаем третью неделю работы. Это как правильно продавать. Один из инструментов, всего лишь один, но супер мощнейший, который мы даем на третьей неделе, это скрипты продаж. Это целая книга продаж, где вы получаете готовые скрипты по продажам от первого звонка, под как правильно составлять подборку, чтобы после этой подборки люди выходили с тобой навстречу. Каким образом закрывать человека на просмотр, чтобы это было быстро. Каким образом вести этот просмотр правильно, чтобы в итоге ты пошел в офис застройщика либо ты пошел на заключение к сделке к самому собственнику. А как правильно получать оплату так, чтобы не, не возникало никаких дискомфортов, чтобы не испортить отношения с клиентами. Как получить рекомендации, чтобы было сарафанное радио, то, которое тебе нужно, потому что этих клиентов легче улаживать. Самое главное, чтобы твоя сделка занимала не месяц, два, три, не неделями вы гуляли по стройкам, а чтобы сделка состоялась в течение трех дней после обращения клиента тебе в компанию. И основная наша идея сделать так, чтобы наши студенты уходили от низкобюджетных сделок и уходили в более платежеспособный сегмент. Поэтому мы будем учиться работать с теми новостройками или с теми объектами по недвижимости, которые пользуются спросом и которые обходят новички, потому что боятся конкуренции. В нашем случае конкуренция нам только на руку. И именно поэтому всю четвертую неделю мы посвящаем тому чтобы наладить все автоматизированные системы которые мы только можем найти на сегодняшний день на нашем рынке чтобы ты мог делать это стабильно как минимум это системы crm которые мы внедряем и автоматизируем весь приток твоих клиентов учет твоих клиентов и автоматизированную работу с ними самое главное что дает crm система для частного агента по недвижимости хотя кажется что это инструмент крупных компаний и это огромное заблуждение крупная компания может нанять себе еще больше сотрудников и тем самым увеличить свой доход ты не можешь нанять себе еще одного себя ты можешь сам в свое время 8 часов рабочего дня впихнуть максимум работы чтобы вытащить как можно больше денег именно этим занимается серым система формируя при большом притоке клиентов тебе большой а, большую базу клиентскую. Ты формируешь себе золотой запас. Тех денег, которые тебе придут не только в этом месяце, но еще в последующие 3-4 месяца. Вот на что нацелен наш курс. Я не предлагаю тебе верить мне на слово или кому-то другому. Я предлагаю тебе взять и проверить, потому что никто тебе подобного не обещал.